Добрый день, дорогие друзья и посетители моего канала. Сегодня у нас такая возможность а, поговорить с человеком, непосредственным очевидцем всех тех ужасных событий, с которым столкнулись, столкнулся я, столкнулись мы, все а, жители этого региона, да, и темы, которые я поднимаю на своем канале, которые мы обсуждаем, я приглашаю людей, свидетелей, очевидцев. Сегодня у нас такой человек. Это Санубер Сараллы, автор значит, нескольких книг, нескольких трудов. Одна из этих книг – это «Украденная история. Геноцид». И другая книга, которая издана на 10 языках, называется «Кровавая память Азербайджана» сан является независимым исследователем этой темы и человеком не со стороны, не просто человеком каким-то академическим, да, а человеком, который лично испытал все ужасы вот этого изгнания и беженства, то, что в принципе очень близко мне, потому что я сам являюсь беженцем из Баку в свое время, и я будучи таковым Обличаю и открыто обвиняю именно армянский национализм, вот, этот вот, вот это Дашнакское учение, Цагакрон, то, что, то, кто, то, что привело ко всему тому, что вот, с чем я столкнулся в своей жизни. И огромное количество, несколько сот тысяч, например, бакинских армян или этнических азербайджанцев в Армении. Санубер является этнической азербайджанкой, которая родилась в Армении. Она была частью того общества, той страны, в которой она жила. И я попрошу вас, уважаемая Сонубер, расскажите немножко о себе. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Салам я Good morning, Азербайджанка, родилась в городе в Кировакане семьи военнослужащего. Отец мой был. Военным. До 1945 года он дошел до Берлина и вернулся живым. Ему дали работу в городе, так как в те времена, после сороковые и пятидесятые годы, был голод, были проблемы в селениях. Поэтому отец решил остаться в городе в Кировакане и работать. А потом, когда создал семью, мы все родились в городе Кироваканье. И недалеко от нашего дома, то есть метров 100, самое больше 200, была армянская школа. А русской школы тогда не было, когда я уже ходила первый, второй класс. А азербайджанские школы были вдалеке, от нашего дома надо было ехать полтора-два часа, чтобы дойти до азербайджанского села, чтобы учиться на азербайджанском языке. Отец рискнул нас, дал армянскую школу. Я немножко э, скажу о нашем городе, город Кировакан. Э, до 1932 года называлась Тыхкара Килисе в 1932 году переименовали Кировакан. А после 90-х годов наш прекрасный город Каракилиса, Кировакан, стал Ванадзор. И сейчас так и называется. То, что нигде никогда не было такого города Ванадзор, или Кировакан, то есть топоними тоже менялись. То есть местные власти или республику Армения руководили те силы, которые планировано все время, переезжая, переезжая на территорию Армении, менялись топоними именем тех, который, допустим, из Индии были, очень много переселенцев, которых переселили 1790-е годы, в начале русско-турецкой войны, 1804 год, 1813 1828 год, Кулестанские, и Туркменчайские договоры, и в конце концов, когда уже в 1918 году было организовано три федерации, грузинская, азербайджанская, Демократическая республика стала Азербайджан во главе Мандамин Расселзада. И тогда английские миссионеры решили... Армянам тоже, то есть хаям тоже, да, 9 тысяч квадратных метров для того, чтобы она служила центр для армян. Как бы со всего мира армяне должны были собраться вот именно Ированское ханство. Но тогда были разногласия, азербайджанские правители не хотели дать, и большевики тоже очень много старались вредить Азербайджан, разделили. Часть Азербайджана осталась армянам. Был на Кавказе народ, который аборигены, всегда принимали гостей, принимали людей. Для них разницы не было, какой веры, какой, какой религии. Да жили люди, жили, до их, дошли до наших времен. Я заканчивала армянскую школу. Имела очень э, хорошее знание. Спасибо моим педагогам, армянам, которые меня преподавали. Но часто звучало такое слово, смотрите, она турок, но она лучше вас учится. И э, иногда, если я какие-то соревнования между школьниками, между э, какими-то мероприятиями, я занимала первое, второе, третье место, говорили, абсус турка. И турок для меня, вы знаете, я как азербайджанка, думала, я азербайджанка. А оказывается, они правильно говорили. Я турок. И мы все турки были. И армяне тоже Турки. Сегодня я читаю Филиппа Екузьянцева, он пишет, да, действительно, говорит, армяне были турками под Османской империей. И действительно, когда смотришь на, на там суффикс «ян», «ян» – это сторона, то есть с какой стороны сегодня наши армяне тоже общаются, говорят, те здесь Think... С какой стороны ты приходишь, yeah, да? С какой стороны, да. Турки тоже говорят, хансы ян Ну, естественно, ян – это суффикс, но она взята из китайского, чужского китайского происхождения. Ян, цызы ян, тхэнь ян, я не знаю, еще какие-то яны есть в Китае. Я имею в виду, что неважно религия, неважно вероисповедание, важно, чтобы человек был человеком. И, и самое главное для меня было то, что я рожденная среди армян, имела свое место, свое устойчивое, крепкое. Я была гимнасткой, занимала третье, четвертое место, потом первое место заняла. Потом по фехтованию у меня были результаты до уровня Советского Союза, Спартагада, Народа в СССР. Я заняла третье место в городе в Ленинграде, десятое Спартагада. И период, когда вот мы ездили в Ереван во время посещения Матына Дарана или Эчмеодинские, пропускали. Туристов, я столкнулась с такими книгами, с такими фактами, что это не хайская земля, а это тюрская земля. И только все хочешь не хочешь, там звучит все тюркское. Я говорю, ну ладно, фамилия Даяны. А оказывается, вот мои исследования, я пришла к выводу, что под Персидскими империями они носили фамилию Худа То есть Перси, на персидском языке Худа – это Боже, астват. А по турецки, допустим, когда уже османская империя, тюркская империя после падения греческой империи, они стали Аллах Вердиан. То же самое. Аллах Верди, да. Худо Верди, да, то же самое. Аллах Верди, Худо Верди, Аства Цатур Ян. Аства Цатур Ян, айо. Да, Аства Цатур Ян. То есть, здесь главное не то, что фамилии менялись, главная цель хайского народа обосноваться на Кавказе, именно на землях азербайджанских, которые и... Недры земли, и сама земля, и плодородные земли, богатство, все это было для хайского народа как подарок судьбы. Они, если обосновались в 1918-20 году в Ереване, они не должны были потерять эту свободу, этот часть. Армении. Но они расширяли, расширяли. дошнаки, не давали им покоя. У них секты, которые заставлял. Допустим, я в школе училась, к нам пришел священник, посмотрел на всех детей, на всех девочек, мальчиков. И, несмотря на журнал, выбран меня, мол, вот она, смотрите, какая стройная походка, разговор, голос, речь, дикция, сценическая подготовка, все, давайте мы ее у вас заберем, отправим в какие-то другие страны, там они будут учиться, а потом дальше с ума сойти, как можно детей убра... взять у родителей и послать в какие-то страны, чтобы они... Там проповедовали эту сатаническую секту хаев, в эти этимиадинские церковники готовили народ для восстания, для захвата карабахских земель. Значит, по всему миру у них должны были быть Каналы информационные, чтобы же девушки красивые выходили замуж за богачей тех стран или стать президентами, вот как сейчас Макрон, я не знаю, войти в элиту, в элиту тех государств, чтобы помочь армянам захватить земли. Но захваченные чужие земли, они заблуждались, они получили проклятие и «Плач сирот». Да. Те люди, которые вынуждены были из-за армянской, дашнакской идеологии покинуть Армению, то есть э, там Рафаэль, по-моему, Карапетян, впервые выступая в Ереванском митинге, сказал, что нам впервые удается очистить Армению от тюрков. Тогда я была в Ереване, я не думала, что неужели Советский Союз, Советское правительство позволит дошнатом э, вести вот античеловеческую... Анти... А как, какой это год, я извиняюсь, какой это год? Вот, 88-й, уже 89-й год когда они уже стали изгонять азербайджанцев из Армении, в это время я вынуждена была несколько раз возвращаться в свои родные края, в свой город. Сначала я попыталась понять, что происходит и общалась с теми людьми из общества знаний, которые было у нас в городе Кировакане, где я читала на армянском языке лекции. есть, Кананс арочтючное то есть физкультура, и как каночная, лечебная физкультура, то есть. И у меня были друзья, которые уже когда началось, первый раз, агамбекян и шахназаров, по-моему, не ездил во Франции, был встреча. И он в газете ⁇ Юманите ⁇ дал интервью о том, что уже договорились с Горбачевым, что Карабах им дадут. Но карабахские события еще не было так сильно известно людям, потому что люди жили себе и не успевали смотреть ни телевизор, ни радио. Но когда уже 14 февраля... Впервые Степана Керти, актрисой Жанна Галостян, была прозвучено словами отцу Цум, То есть, когда они митинговали в Степана Керти 14 февраля 1988 года. Но в декабре... 1987 года уже в Кафани была убита Улькер Бабаева, 59-го года рождения, азербайджанка, которая работала в больнице медсестрой. И армянские женщины, медсестры сказали, Карабах будет наш, а Улькер... Бабаева сказала, нет, Карабах – Азербайджанская. И вот эти медсестры убили эту девушку, медсестру. Кошмар. За то, что она сказала, что Карабах – Азербайджанская. И так начались первые изгнания азербайджанцев с территории Армении. Через горы, через леса сначала начались кафанские. Беженцы, которые очень сильно был, Дашнаковская яче... ячейка, там у них это... действовала программа Дашнаков сначала изгнать приграничных зонах азербайджанцев, а потом внутри республики изгнать, потому что если приграничные остались бы, они поддержали бы тех, которые а -а -а. из центра, да. И такой был приказ, что ни один азербайджанец не должен выйти живым с территории Армении. И тогда в Зангеландском районе пост беженцев Миндиван поступила. Беженцы, среди них были женщины, дети, старики, которые доказывали, при... я когда с ними встретилась, они рассказали, как они вынуждены были бежать из кафана. И, честно говоря, даже не, не хочется сказать об этом, но молодого парня обманули, мол, пригласили в милицию и сказали, мол, ты двухмесячную девочку хотела что-то. И какая-то женщина доказывала ему, да, это правда, и его убили, а голову, мозги у него сняли, что-то пересадку делали. Труп даже не дали у родственникам. Вот они и бежали. И тогда началось кафание убийства азербайджанцев. Из убитых 52 человека поездом поступало в Сумгаид. Это, это 87-й год, конец. 88 уже, начало 88-го. Декабрь, 80... да. Ага. Декабрь 87 и 88. Начало 88-го. Да, да. А 14 февраля Арташес Габриэлиан, журналист, приехал в Сунгаит, в Сунгаити на крышах домов, установил операторов и готовились 28-29 февралю к сумгаитским событиям. То есть, когда этот план должен был в действии, подготовили некоторых ретидивистов. Эдвард Григорян, который со своим братом ретидивист тоже Получил э, список э, армян, тех армян, которые им не давали дань. Не платили ни Крунк, ни Дашнак ни Мяцу, ни Арцах, ни Гончак, ни э, Хайкакан, ни Делли, ни доро. Вот э, эти партии все время брали деньги у армян. Те, которые не давали, они взяли список из ЖЭКов, уже в управлении, и готовились. Почему вот именно? На первом этаже жила армянка, ее не трогали, а поднимались в третий, четвертый этаж, изнасиловали Меджилумиан, сестер, убили Богусяна топором, сам Эдуард Григорян насиловал, получил список тех армянских домов, кто не давал им деньги. И в тот период было убито 26 армян и 6 азербайджанцев. То есть те азербайджанцы были убиты, которые хотели защищать армян. Но подготовка к этой акции, про это написал Роберт Аракелов. Роберт Аракелов из Баку. Человек очень культурный, интеллигентный видел, что может быть азербайджанский народ, уже поступали беженцы, уже через горы леса неадекватные. Вот этот Эдуард Григорян взял, взял с собой бандитов, давал им наркотики, что вот когда начнутся беспорядки в Сунгаите, чтобы они тоже участвовали. Но этот Эдуард Григорян очень хорошо владел азербайджанским языком, и никто не сомневался, что он не азербайджанец, он mm -hmm. армянин. И, э, да, а про это я читала э, воспоминания Роберта Аракелова, когда он вынужден был уехать в Степанакер, то есть в и там он э, работал несколько времени, и вдруг радио включили, кто-то говорит из Армении, и очень внимательно все слушали. Он спрашивает, а кто он такой, что вы так внимательно слушаете? Так спросил Роберт Аракелов своего начальника. А начальник ему говорит, а что ты не знаешь, это тот, который организовал сундаицкие события. Шмарко так быть. выходит, что смотрите, армяне насиловали, армян убивали, армяне организовали, армяне по всему миру уже 29-1-2 марта было известно по всему миру, если это не подготовленная акция, как могли в тот период за два, за один день по всему миру, потому что армянская информационная сила готова была к этой акции, и действительно Роберт Аракелов писал, армяне насиловали, армяне организовали, армяне убили, Армяне же об этом говорили и писали. Среди армянских патриотов человека с большой буквой отец Тереза Петаян, она армянка из Баку, почитала письмо отца, отец бросился с девятого этажа протестуя армянских дашнаков, что они очень много горе принесли азербайджанскому народу. За это я не могу смотреть, как издеваются над азербайджанцами на территории Армении и Карабахи. Армянские дашнаки столько вред принесли нашему народу. И он покончил с собой протест армянских дашнаков. А дочь жила в тот период в бако Тереза И долго она там жила, я не знаю, сейчас она там или нет, потому что я тоже там не живу. И самое главное, что вы знаете, природа нас не делит разницу между людьми. А хаи живут в тени древнепоклонничества. То есть это древнепоклонничество... Это Ахриманы. Ахриманы на Древнем Востоке Бог зла и насилия. Вот это у них уже заложено, как зомбировано вот в этих сектах, которые в Ичмиадине или в церквях, которые раньше были албанскими, они превратили сатанизма, демонизма, и народ здесь не виноват. Вот что Пишешь, народ это чистый лист бумаги, когда ребенок рождается, а отец, мать какую веру учат, так и ребенок растет. И очень интересно сегодняшняя молодежь, знает ли на территории называемой Хаястан жили тюрки аборигены этих земель и никакого отношения сегодняшнему Армению Хаи не имеют никакого отношения никакого права даже не имеют, потому что когда мы изучаем историю, их предки, как говорил в V веке агавангел, да михаи хаясы, и наша родина древние земли там Сирии, Ливана, потом Каппадокия и река Тигр и Ефрат. То есть когда армянские цари умирали, их хоронили Вокруг этих рек Тигра и Ефрата. Вот представляете, если бы они жили в Армении, это тело могли унести до Тигра и Ефрата и там похоронить? Это невозможно. А то, что сегодня они болеют этой болезнью, национализмом и фашизмом, естественно, самый древний фашизм в Индии кастовая система, кастовая который, система да. да, кастовая система, которую произошли древние э, ха -хаи армяне, араяны. Даже сегодня армяне общаются, мужчины с друг троп другом, говорят, ара, вон, сэс, -ичка, ичка, Ара, это в Библии дается как кочевник, скиталец. И поэтому э, сегодняшняя молодежь должен знать это не стыдно? Это позорно, что не знаете вашу историю. Изгоняв полмиллиона азербайджанцев с территории Армении, вы принесли несчастье, горе, страдания не только азербайджанскому народу, и своему народу тоже вы принесли. Мосты разрушены между этими двумя народами, но к сожалению, ни разу они друг у друга не спрашивают, а есть туркис? Так спрашивают, но не говорят армянец, а есть, не спрашивают, армянец а есть. А как получилось, что они стали армянами? Эрман, туркман, герман, герман, вильман, ферман, миссельман все эти этносы. И ха пользуясь моментом, они украли чужие истории, чужие территории, чужие имена, чужое богатство, поменяли этнонимы, украли культуру, э, на, наследственность, которая идет в генах, только это не могли украсть. Но Вы знаете, еще я бы хотела сказать, э, в Древней Греции, да, именно ин, индийские вот эти араяны, Грабили, убивали, насиловали в Индии. И, и вот это у них вроде пока остается в генах. Сами свой народ уничтожают. Вот такой есть э, э, чиновник русской царской армии Артур Араратский. Uh -huh. 1890-е годы он сказал и писал, что есть на свете такой народ, который сто лет один раз сам же уничтожает свой народ. Имеется в виду хайский народ. То есть хайи, которые сто лет тому назад уничтожались. Пришло время, сто лет выполнилось, время прошло и опять начали сами своих уничтожать. Теперь я что хотела обратить внимание моих слушателей, когда действительно обвинялись в Сунгаите азербайджанский народ, ну там убито две тысячи, я не знаю, более, сколько-то тысяч в Америке открыли группа сунгаитских армян, и там пишут, что в сунгаите был геноцид, убытые две тысячи армян. А в действительности, я что хотела вам передать, события, которые произошли из Армении, естественно, что люди, спасаясь, бежали через горы, через леса. Они ничего не успевали с собой взять, и поступали, поступали лагерь беженцев. Лагерь беженцев был в Казахии, Нахчеване Садараке, в Садараке, Зангелане в лагере, и еще в Горно-Бурчалинский район, где можно было пройти через Грузию, а в Азербайджан. В одной из беженских лагерей, когда я перешла границу из Армении в Азербайджан, из Хаястана в Азербайджан, в казахском районе, предсекретарь Райкома партии Мурат Ашуров, я видела, что он хочет одну девушку покормить, а она не хочет, она сидит одна. Вокруг нее никто ничего не говорит, все тоже молча смотрят на нее таким взглядом. то мол, жалко этой девочки, и она ничего не кушает уже второй сутки. Она идет на границе, стоит, смотрит, возвращается. А Мурат Ашуров попросил меня: мол, "Может ты уговоришь ее, вот что-нибудь она покушает". Я подошла к девочке. И сказала, а что ты держишь на руке? Вот так она сильно обняла и э, не кушать ничего и не смотрит на меня. А когда я подняла ее челюсть, голову, я говорю, давай вместе покушаем, я тоже голодная. И э, хотела у нее отняться, то, что у нее на руках, она не давала. Я говорю, ладно, ладно, держи на колени и кушай. А что у тебя там? Она мне говорит, что когда армянские дашнаки напали на наш дом, убили папу, маму, а в это время я хотела туфельки брата, Взять, чтобы одели его тоже вместе с, с нами и убежали. В тот момент, говорит, мама мне сказала, убегай, убегай. Она убежала, и соседи ее насильно посадили в машину и увезли. Но она видела, как убили отца, мать и братика. И она не давала этот кулек, говорит, это туфельки моего брата. Я жду, что брат приедет, и я надену на него это только одно случай, я рассказываю вам так. Были тысячи таких случаев. И когда я начала помогать русским когиберечникам, которые, которые там писали события, что происходило в Армении, мне пришлось... Из-за того, что у меня почерк был хороший, попросили переписать список погибших азербайджанцев на территории Армении с рук тех националистов и бандитов, которые, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков, уничтожали турок, все, ты умрешь. Я столкнулась с одним человеком, Сулейманов, Садыхов Сулейман, Вагиф Хуглы, его убили в Дилижанских горах, сожгли и трактором сверху прошли. И отец подал в суд русские вот эти э, кагедеичники, которые писали в казахском районе, этот мужик сказал, я хочу суд над ними. Его убил Гарри Карбат, учитель физкультуры в Сафозе Шамнян. Про это я написала 60... За сутки, за сутки армянские националисты на территории Армении за сутки убили 64 человека. Сегодня, когда армянский народ говорит, нет, мы не виноваты, азербайджанцы начали нас убивать в Карабахе. Нету такой случай, что на территории Гаястана один азербайджанец убил бы армянина, они, они, армянку. Да, да, да, да. Не было. Не было именно карабахской событий. Карабахская, когда вакханалия началась, сперва убили Кафани эту медсестру, потом двух азербайджанцев в убили, потом начали кафанских беженцев уничтожать, потом началось гугарское событие, гугарки между русскими селами Лермонтова, Фиолетова машинах, грузових машинах, бензином оплевали и убивали, сжигали живых людей. Армяне! Это ваша заслуга уничтожить невинных женщин, детей и стариков. Хай майрик! Дувонцы с кое-рехами дасти ракель, ворстовета кан, ханрапитучан, меча, прохай, ай, лазгерин, катва. Мартас пануциннерен, катарел. Ев мидептче, ев карасун, спанвеле. Хай ев мы те хаязг аржанир айсг нахата кани вор айсур кани че мартик держан кен капат вире махварагуйт айт маха держ Вором дерчиги, дей, ничбани, Хай, а сгай на канере, дашь на кнере, харурабур мавканс, зобери цим. Инчуха мав, ворнарам в Туркин, с тватболорис, из Иркус, миссиртуни, ми урэр, митие дежварец. Геранал, ай, танца, горчуцин, не ли? Да, да, во все реасте. Моло, фитифа, фашизм, да, пик, а, а, национализм, фашизм, экстремизм, и это невозможно было. Нараво я а ты не Кекузьми река Варнеда, воч Аястаны, воч Адербейджаны, река Варнеда, чисть не. миллион, миллион, Вотков а индик ми хай чирмана, вот ко варианзенки, ин хайри. Быть ин чу чаретин, ин хайри дем мы будем разумны, да? Если адекватно, да. адекватно, мы тоже должны были армия. Но почему сделано было сунгаит? Сунгаит уже подготовлено было в 1980 году дошнатами, которые. Я приехала в Баку. Мне показали, журналисты некоторые показали мороженое, то есть мороженое бумага, на котором написано было миацу. Ну, сначала они подумали, это грузинская символика или арабская символика, персидская. Но когда мне дали бумагу, я пошла, действительно купила более удобную бумагу, открыла и почитала там ЦУМ. Но а что ЦУМ? Не я ЦУМ. А с другой стороны, значит, там видна буква то есть сокращенная буква Нагорно-Карабахская автономная область. Второй месяц. Это я в книге издала. Книга, которая на десяти языках. Как беженцы через горы, через леса, через э, перевалы, снежная, необъявленная война и люди со своими чадами, стариками, старушки, которые перебираются с Армении, с территории армении азербайджанские земли. Что я хотела сказать насчет этого мороженого? То есть здесь явно видно число восемь. Восемь, число восемь видно. То есть в течение трех лет они должны захватить земли Азербайджана. Там справа написано «ми отцом», а слева «в -в -в и иной елькрутамис». То есть на латинском «второй». Месяц, когда начались угаитские события. И э, здесь нарисовано на нижнем э, углу, э, значит, зеленый цвет. Это цвет э, зеленого дракона, который глотает полумесяц синий. И сверху опять э, зеленый дракон глотает синий полумесяц. И там три креста, три креста, албанские кресты, то есть Карабахские земли, 3-8 век Албания. Потом шесть христианских хачев, которые в одну точку соединяются. Что это говорит? О чем это говорит? То есть шесть больших государств будут поддержать хаев. И они должны организовать именно изгнание азербайджанцев и захват карабахских земель. К этому готовились давно Лавхишек Хайер, Сунгайте, Пачарь, Вортук Хайястаница, Адербайджанцы, Мирин Дурсанек, Камивор, Газари, Нарутанасунтова, Камин, хайер, Артен, Айс, Бахбараке. И они защищались тем, что когда уже сунгайдские события еще не было, они сняли свои сберегательные деньги из сбербанков, меняли квартиры или продавали и уезжали из Сунгайда и из Баку. Мне это Слушай, говорили, несколько человек мне это говорили, писали даже об этом, что они даже свидетели были, как деньги забирали, как уезжали люди. Ну, мне да, мне, да, мне да, говорили да, об этом, да. да. Такой случай был с моей мамой, когда один армянин из Баку, с района в 1985 году приехал к нам, хотел поменять свой двухэтажный дом с садом, огородом, со всеми условиями, Двухкомнатную маленькую э, спич, спичечную коробку, квартиры Хрущевская. Мама сказала, я не могу там сабунче, я из горных районов, я не могу на равнина Аран, ездая я Шамах, Паджармара, вот так она... И отказалась, а я этому мужику спрашиваю, почему вы хотите менять? Это еще был 1985 год. Говорит, нас заставляют платить дан, и что-то будет э, в Азербайджане против армян. Не, о, против азербайджанцев. И тогда начнут изгнать армян против азербайджанцев что-то будет и будут изгнать армян. Поэтому мы сейчас хотим поменять квартиру. То есть этот мужик открыто сказал, но ну, тогда я не догадывалась, что будет э, сунгайские события. И самое главное, это мороженое подготовлено кем? Угу. Борис Николаевич Карпенко работал Жил в Баку, кладокомбинате, учился в ПТУ. Жена, мать, армянка, трое детей. И получил заказ от армянских дашнаков, чтобы подготовить на бумажке мороженое время, место и действие. То есть второй месяц, явно видно, черно-по-белому, второй месяц. Лерная Гарабахрин, Навармас, Нагорна Карабах, Скартанунная область. И ни о чем слово я сказала, что впервые прозвучало от Жанна Галастяну, это переросло уже в Кировакане, в Ереване. Сильва Капутикиян сказала, мы убьем даже своих, лишь бы виновато считали азербайджанцев. Так и случилось. Сильва Капутекян, Зори Балаян, Серро Затян и другие деятели поддержали Сильва Капутекяна. Вот они сами убили своих штунгайских армян и виноваты считали азербайджанцев. А мороженое, так как этот Борис Николаевич Карпенко заказал дизайнер этого рисунка мороженое, получали из семи Палатинска, и 2 января он убежал из Баку, зная о том, что уже 19 20 января будет со стороны российских войск кровавое 20 января. Потому что среди российских войск были и резервисты, Типа как боевики на танках, они вошли в город и уничтожили более 100 человек раненых. И сколько, не знаю, но более 136 человек были убиты. Сейчас у нас в Баку есть аллея Шахтидов, где похоронены Харизе и Ильхан, которые как символ любви после его смерти, она тоже покончила с собой. Дело в том, что Борис Николаевич Карпенко, украинец, убежав на Украину, он не знал, что я могу читать эту символику, со мне отцом. И когда я обратилась один кадров хладокомбинат, мне сказали, что директор должен дать разрешение, Салим Бабаев. Был директором хода комбината города Баку. Я с ним беседовала, я говорю, где ваш этот дизайнер, кто нарисовал этот рисунок? Он мне сказал, что он убежал, даже он не рассчитался. Трое детей, жену армянку и мать армянку взял и убежал из Баку.